Теперь продолжим прошлую тему. Исход из эфирного тела. Но человек оставил физическое тело. И следующий этап ⁇ это расстаться мы с эфирным телом. Очень напоминает сбрасывание физического тела. Но при этом забирается также один эфирный атом со своими жизненными силами. Для чего? для того, чтобы в будущем послужить ядром нового эфирного тела. После этого человек попадает, он уже как бы расстался с физическим миром, он попадает в тонкий мир, мир всевозможных желаний. И вот туда он приходит с ядром, с атомом семенем, физического тела и атомом семенем эфирного тела. Если бы каждый умирающий мог во время физической жизни ликвидировать абсолютно все свои желания, то тонкое тело было у него очень легким и очень быстро бы отпало от него и освободило бы человека для перехода в ментальный мир. Но, к сожалению, тем более на нашей планете погрешь во возможных страстях, привязанностях, одержимостях такого не происходит. Быстро что люди, особенно если они умирают в расцвете, как бы все сил? Сил все расцветает, их много, они сильные, здоровые, наработанные в этой жизни. Такой человек имеет много связей, много интересов в этой плотской жизни. И когда они отсюда уходят, желания своих они совершенно не меняют, а Они на тем не работали. Мало того, вот все желания еще и усиливаются в тонком мире. Почему? Потому что все эти невежды, Страстно жаждут вернуться обратно. Мало того, они совершенно не понимают, что с ними произошло. Но они совсем не считают, что они умерли. Хотя мы здесь по невежеству и глупости думаем, что они померли. А они стали живее, чем мы. С другой стороны, люди старые, а отреклепшие. Тело уже у них рассыпается, как говорят. Песок сыпется или те, кто ослаблен долгой, тяжелой болезнью, вот. и тот, и другой вид страдальцев от жизни устал, вот тонкие мир они проходят быстро. В тонкой мере, собственно, делать нечего. Это точно так, как в зрелом, скажем, в зрелой сливе ядро отделяется легко, или в зрелом персике тогда как в незрелом там много прилипло мякоти к этой косточке в точности происходит то же самое и с человеком особенно тех, которых вырвали отсюда в расцвете физического здоровья и сил активно вовлечены в эту плоскую жизнь связаны с разными людьми с вещами, с деньгами, семьями, родственниками, друзьями, с делами, со всякими плотскими мерзкими удовольствиями. Вот таким умирать исключительно тяжело. Там все это усиливается, а ничего этого нет. Хочется всего больше, а его вообще нет. Самоубийца, например, надоело ему здесь жить, по той иной дурной причине. Он стремился избавиться от жизни. Ну и тело свое уничтожил. И тут он вдруг обнаруживает, что он даже более жив, чем был раньше. Но при этом находится в самом жалком состоянии. Он наблюдает тех, кого, возможно, опозорил своим скверным действием и, что хуже всего, он испытывает чувство опустошенности. Та часть лицевидной ауры, которая занимала физическое тело, пустая. Хотя тонкое тело и приняло форму сброшенного физического, но оно чувствует себя пустой оболочкой. Ибо творческий архетип тела в сфере конкретной мысли продолжает существовать. Он не уничтожился. продолжает существовать в виде пустой формы. Столько времени, сколько должно жить его физическое тело. И когда человек умирает естественной смертью, пусть в расцвете, скажем, жизни, естественной смертью, кармической смертью, скажем, то деятельность архетипа по нижней сфере ментального мира прекращается. И тело желания занимает всю форму а в случае самоубийства ужасное чувство пустоты сопровождает этого несчастного вплоть до того момента, когда наступит естественный срок смерти, только после этого исчезает это совершенно потрясающее в плане страдания чувство опустошенности. Пока человек испытывает разные желания, связанные с этой плотской жизнью, он должен оставаться в своем тонком теле, в тонком мире. А поскольку для прогресса требуется переход в более высокие сферы, то пребывание в тонком мире необходимо становится очистительным процессом, ведущим к очищению от отягощающих человека материальных желаний. Ну, примеров можно много приводить. Возьмем, например, пьяницу. Он после смерти очень похож до всяких спиртосодержащих напитков. Выпивки, это жаждет не физическое тело. Физическому телу это пойму совершенно не нужно. Оно и так присыщено алкоголика вот этим самым алкоголем. И охотно бы обходилась без этого алкоголя физическое тело тщетно, по-разному протестует а вот тонкое тело пьяницы тонкое тело этого алкомана жаждет выпивки и оно всячески принуждает физическое тело принимать эту силуху для того, чтобы тонкое тело получило ощущение удовольствия в результате повышения его вибрации, а повышается вибрация как раз вот у астрального тела то есть у низших материй тонкого тела. Вот это желание остается и после смерти физического, а у тонкого тела желаний в этого пьяницы, у тонкого тела-то нет ни рта, чтобы пить ни желудка чтобы наливать туда эту силуху, это пиво. Он может только пойти, и что и делает, ходит по кабакам, ходит к разным алкаманам. И там вводит в свое тело, в тела пьяниц, чтобы хоть немного зарядиться их спиртными вибрациями. Но последний для него слишком слабы, чтобы удовлетворить его похоть. Он может залезть даже в бочку с вином, с водкой, но это совершенно ничего ему не дает. Ибо в бочке нет вот всех самых паров, которые производятся, вот обратите внимание, только пищеварительными органами алкоманов. Момент интересный. То есть он может себя окружить морем, океаном, сивухи, всевозможные, Но толку никакого не будет. Потому что его, вот этот океан, этой севухи, этого спирта, этого, этой водки, переработать-то некому. У него раньше был такой перерабатывающий орган, но он уже гниет в могиле. А у тех алкоманы, которые живые и глотают всю эту дрянь, у них такой аппарат по переработке этой дряни еще пока есть. Поэтому все алкоманы, все эти алкоголики, они что? одержимые целой аравой вот этих вот бандитов-алкоманов из тонкого мира. В свое время, однако, такой алкоман в тонком мире понимает, что сколько не стремись к этому питью, учить его никак нельзя. Как и многие наши желания в земной жизни, все желания в тонком мире постепенно умирают из-за невозможности их утворить. И вот, наконец, когда пьяница очистился от своей дурной привычки, он становится готовым покинуть состояние чистилища, подняться несколько выше. Так что мы видим, не какое-то там мстительное божество создает чистилище или какой-то там ад для нас, а наши собственные личные дурные привычки деяния. От интенсивности наших желаний зависит, сколь долго и мучительно мы будем от них избавляться. Пьяница не страдал бы от потери своего земного добра. Добро ему не нужно. А вот алкоголь очень... А почему он не страдает от потерь добра? Да потому что он не привязан к ним. Так же и не испытывал бы боли, например, от того, что ему не дают в тонком мере алкоголя. Он к нему не привязан. А деньга, к деньгам, к там, к золоту он привязан. Что посечь, что и пожнешь. Это закон причины следствия. Он управляет Абсолютно всей жизни в трех мирах, в трех материальных мирах, во всех сферах природы. Он везде действует неумолимо, регулируя и восстанавливая равновесие, когда даже хотя бы малейшее действие привело бы к нарушению закона гармонии. Результат может появиться немедленно, или же отсрочиться на годы, даже на целой жизни, но когда-нибудь, где-нибудь обязательно он себя проявит. То есть всегда последует справедливо и полное воздаяние, то есть или награда, или наказание. И каждому ученику надо серьезно вот понять то, что действие космического закона кармы абсолютно беспристрастно. У законов нет каких-то там любимчиков, нет привязанности к кому-то, или ненависти, так сказать, кому-то. Во Вселенной нет ни наград, ни наказаний. Все является результатом неизменного закона. Действие этого закона будет более понятно, когда мы обнаружим его связь с другими великими законами космоса, которые также действуют в нашей эволюции. В тонком мире закон кармы очищает человека от неизменных желаний, исправляет слабости и пороки, которые препятствуют прогрессу. И придом это делает при помощи наиболее подходящей для этого формы страдания. Если человек, например, заставлял страдать других, или обращался с ним несправедливо, то он в точности получит все назад. Нужно отметить, однако, что если человек был подвержен порокам, или делал плохо другим, но преодолел свои пороки, раскаялся, и насколько возможно исправил, причиненный другим зло. вот такое раскаяние, исправление и возмещение, очистили его от данных конкретных пороков и злых действий, в тонком мире тогда не придется расплачиваться, поскольку равновесие восстановлено, урок усвоен уже в данной жизни. В тонком мире жизнь проживается примерно в три раза быстрее, чем в физическом мире. Человек, доживший до 50 летнего возраста здесь, переживает те же самые жизненные события в тонком мире примерно за 16 лет. Это как бы общий такой шаблон. Но бывает и отклонение в ту или другую сторону. Бывает так, что люди остаются в тонком мире гораздо дольше, чем они прожили здесь. Иногда у людей в жизни бывает мало грубых желаний, им требуется гораздо меньше времени, чтобы пройти тонкий мир. Следует помнить, что когда человек покидает свое физическое тело в момент смерти, то простая жизнь проходит перед ним в картинах. Но вот в этот момент, первый просмотр этого фильма, он при этом не испытывает никаких чувств. А вот потом, когда в тонком мире снова просматривают эти картины в обратном порядке, а вот теперь-то он испытывает все чувства, на какие был способен. По мере того, как сцена одна с другой развертывается перед ним. Каждый инцидент прошедшей жизни переживается им заново. Когда он видит, как причиняет кому-то вред, то он сам тут же испытывает такую же боль, какую кому-то причинил. Он переживает все горе и страдания, которые причинял другим. И узнает, насколько все это болезненно. И как тяжело переносить причиненные другим горе. То есть ему прежде все на собственной шкуре это испытывать. А шкура сейчас у него другая. Буфера физического сейчас нет. Смягчать там страдания не, нечем. Там непосредственно по тонкому телу бьют. А это куда страшнее. Страдали в тонком мире, значит нас из-за отсутствия физического тела. Оно, как правило, притупляет эту боль. Работа природы изумительно справедлива и достойна восхищения. И есть еще одна особенность, характерная для вот этой фазы посмертного существования. Она тесно связана с тем фактом, что в тонком мире почти нет расстояний. Когда человек умер, ему кажется, что он моментально, он как бы моментально разбух в своем эфирно жизненном теле. И ему кажется, что он вырос до огромных размеров. Это, кстати, испытывает многие, когда они освобождаются от физического тела. Такое чувство объясняется не тем, что действительно тело-то увеличилось эфирное, а тем, что воспринимается очень много впечатлений из разных источников, которые вроде бы находятся тут же. Тоже верно и для тонкого тела. В тонком мире, когда он окажется в своем тонком теле, ему кажется, что рядом стоят все те, все рядом, с кем он на Земле поддерживал не совсем правильные отношения. Все те, с кем он собачился, как говорят, они оказываются рядом. Они пришли за долгами. Он же их оскорбил. То есть взял долг. Надо было любовью платить всем. Например, он повредил где-то одному человеку в Америке, другому в Азии, третьему в России, четвертому в Европе. Ну, мотался там где-то. И где-то поднагадил немножко. И вот в тонком мире они все эти рядом с ним. Нет, может быть, не они сами, а фантомы их. Их представители пришли за долгами. Возникает страстное ощущение, как будто бы его разрезали на куски. Ученик. Теперь понимает значение вот этого фильма, этой панорамы прожитой жизни во время пребывания в чистилище, когда ее просмотр вызывает определенные чувства. Если просмотр фильма, э, прошед, фильма прошедшей жизни длится долго и человека не беспокоит, то полное, глубокое, четкое впечатление отпечатывается в тонком теле, делает жизнь в тонком мире более яркой и осознанной. Это делает очистку более тщательной, чем в том случае, когда вокруг этого трупа поднимает вой, эгоистические выражения горя со стороны этих невест родственников, этих близких. Ой, на кого ты меня оставила или оставила? Они думают не об умершем, а о собственной шкуре, как говорят. Дух человека, делающий глубокую четкую запись в своем тонком теле, когда ему не мешает, не орут, понимаете, не воет, не плачет, вот в эти три дня, он уясняет ошибки и жизни намного яснее и конкретнее, чем в том случае, если картина просмотра смазывается от того, что человека отвлекает царящие вокруг него геористические страдания, горе, а в некоторых случаях нет никакого воя, не ни плача, ничего наоборот, люди, так сказать так, лоточек платочек что наконец-то, и начинает барахло делить, пока еще труп тут, чуть ли не выдирая из-под него там тряпки, это тоже будет мешать. Его чувство относительно того, что вызывает его нынешние страдания в мире желания, намного определеннее если он получает четкие впечатления при нормальном, не вот при таком, неприятном воздействии со стороны окружающих. Так что вот такое четкое, врезающееся чувство играет колоссальное значение в будущих жизнях. Оно неизгладимо запечатлевается на атоме семени тонкого тела теперь уже. Переживание забывается, конечно, в последующих жизнях, а вот чувство-то, оно остается. Когда в будущей жизни появляется случай повторить те же ошибки, вот это самое чувство безошибочно подает свой голос. То есть тихий, незаметный голос предупреждает человека. Хотя он и не знает, почему предупреждает, откуда это он появится. Но чем яснее и конкретные панорамы прошедших жизни просмотрены, то мы чаще, сильнее, четче слышим этот голос. Отсюда понятно, как важно оставлять уходящего, умирающего. То есть уходящий дух отсюда оставлять в абсолютном покое во время смерти или перехода великих границ между мирами. Тогда мы помогаем такому человеку извлечь максимально возможную пользу и столько что его закончившейся жизни очередной и помогаем избегать повторения тех же ошибок в будущих воплощениях, между тем как наши эгоистические истерические причитания могут лишить его плодов завершенной жизни. Не всех плодов, а некоторых очень важных. Так что назначение чистилища в том, чтобы выкорчивать вредные привычки, сделав невозможным наслаждение плотскими Животными страстями Человек страдает точно так же Как он заставлял страдать других Своей нечестностью, жестокостью Нетерпимостью и так далее и Именно благодаря он учится быть будущим добрым Честным, терпимым по отношению к другим Вот в таком благотворном состоянии Человек учится добродетели И правильному действию Когда он рождается снова То он, можно сказать, свободен По большей части от дурных привычек ведь всякое дурное дело совершается ведь, по его свободной воле. Так что вот тенденции повторять и имевшие место в прошлой жизни злые поступки остаются у человека, поскольку мы должны научиться сознательно, по собственной воле поступать правильно. В удобном случае вот эти оставшиеся как бы пережитки искушают нас. Тем самым представляя возможность встать на сторону милосердия и добродетели, встать против порока и жестокости. Но в качестве искушения, в качестве указателя верного действия, помогающего стоять перед ловушками и уловками искушения, у каждого есть упомянутые чувства, как результаты очищения от дурных привычек и искупления злых деяний прошлых жизней. Если мы прислушаемся к этому чувству, и воздерживаемся от соответствующего зла, то искушение прекращается. И мы навеки от него избавляемся. Если же мы ему отдаемся, то испытываем более острые страдания, чем раньше. Пока, мы, наконец, не научимся жить по золотому правилу. Ибо путь преступника в космосе – тяжелый путь. Делать добро другим, желая, чтобы они делали добро нам, это, по сути дела, эгоистично. Со временем мы должны научиться делать добро, независимо от того, как другие к нам относятся. Поэтому и сказал великий логос нашей Солнечной системы, Христос, что мы должны любить даже врагов наших. То есть любить, не ожидая за это никакой платы. Он сказал, а какой, какая вам польза от того, что вы, вы любите любящих вас? Чрезвычайно полезно знать метод и очищения. И в таком случае мы получаем возможность пережить свое очистилище еще здесь и сейчас, изо дня в день. Тем самым продвигаясь вперед гораздо быстрее. В конце нашей работы, то есть в конце каждого рабочего дня, надо человеку обдумывать события этого дня. Вечером скажем. Надо рассмотреть каждый дневной инцидент в обратном порядке, обращая особое внимание на моральный аспект, решая, прав или неправ я был или была в каждом отдельном случае. То есть нужно каждый день творить над собой суд, стремление исправлять ошибки и неверные действия. Этим мы существенно укорачиваем и даже устраиваем необходимость пребывать в Кама-рупе то есть в чистилище, в тонком мире, и получаем возможность выйти в более высокие сферы, то есть в верхнюю часть тонкого мира после смерти, а в нижней как можно меньше задерживаться. Если таким образом сознательно преодолеваем свои слабости, мы весьма ощутимо прогрессируем в школе космической эволюции. Даже если нам не удается исправлять свои действия, мы извлекаем огромную пользу благодаря тому, что судим себя сами здесь, не дожидаясь суда там. Тем самым рождаем стремление к добру, которое со временем, несомненно, принесет плоды в виде правильных действий. И вот просматрив события каждого дня, укоряя себя за содеянное зло, не забудем беспристрастно одобрить, свою личность за совершенное добро и запланирует поступать еще лучше надо своей личности сказать вот ты тут поступила хорошо а вот здесь плохо личность это наши вот те самые животные на которых мы едем с вами в космической жизни вот тело физическое эфирное тело вот это четверка лошадей Тонкое тело, ментальное тело. Это четыре животных. Надо смотреть за тем, как не себя ведут. Учить их правильно жить. Иначе за их безобразие придется расплачиваться хозяином. Вот это важно усвоить. Раскаяние и исправление – это могучие факторы, который укорачивает пребывание в кама то есть чистилище. Ибо природа никогда не тратит усилий понапрасну. Если человек себя здесь или какое-то одно из своих четырех животных выпорвал, за безобразие какие-то, в тонком мире пороть его уже не придется. Понятно, да? Поэтому Христос сказал, ударь его по одной щеке, по правой щеке. Теперь сам ты ударь себя по левой. Сознавая ошибочность некоторых привычек, Некоторых действий своей прошедшей жизни, решаясь искоренить привычку, исправить совершенное зло, мы вычеркиваем под представление о них из своей подсознательной памяти. И там их не остается, чтобы судить нас после смерти. Если же мы не в состоянии возместить зло, достаточно искренне хотя бы сожалеть о нем, вроде не жаждет сводить счетов или мстить нам. Вроде важно, чтобы мы исправились. А компенсация может даваться нашей жертве по-другому. То есть тому, кому он зло причинили, может быть, его уж нет тут. Он, может быть, в Австралии уже живет. Ты же не побежишь туда, просить него прощения. А что делать? Надо рассмотреть эти случаи и обвинить в этом безобразии себя. А природа той жертвы возместит по-своему. Большой прогресс, который в противном случае имел бы место в будущей жизни, совершает человек, если он не теряет времени, судит себя тут же, искореняет свои пороки, исправляет свой характер. Вот такая практика настоятельно рекомендуется всеми подвижниками Востока и Запада. Частилище занимает три низших слоя тонкого мира. Вот иногда говорят о небесах. Вот существует по некоторым понятиям три неба. А так условное такое название. Небо это там, где нет Бога. А небеса там, где нет бесов. Небеса, нет бесов. Небо это нет Бога. Пошли на небо. То есть туда, там, где Бога нет, но там хорошо. Понятно, да? Это еще древние арийские, ведические понятия. Но вот первое небо находится в трех высших слоях тонкого мира. А центральный слой ⁇ это своего рода промежуточная область. Это не рай и не ад. То есть нижняя часть тонкого мира ⁇ это ад. Вообще самый страшный ад ⁇ это здесь в эфирическом мире. Здесь настоящий ад. В центральном слое мы находим людей честных, достойных, которые не делали ни зла никому, но были глубоко погружены в дела, совершенно не думая о какой-то высшей жизни. Вот они в четвертом слое задерживаются, если считать снизу. Для них тонкий мир представляет само собой неописуемое состояние монотонности. В нем нет дел, нет ничего, что о них напоминало. И человеку там очень тяжело, если он задерживается в среднем слое. И пока он не научится думать о вещах более возвышенных, чем какие-то там грузбуки, чеки, бухгалтерии, люди, которые не задумывались над проблемами жизни, а те, которые задумались над проблемой жизни, приходили к выводу, что смерть кладет конец всему. Люди, которые отрицали существование вещей вне нашего физического мира. Вот такие люди, которые не верили в тонкий мир, нет никакого тонкого мира. После смерти ничего нет, кроме могилы, гроба, могилы, лопуха на ней. Вот такие, оказавшиеся в тонком мире, вокруг себя видит сплошной мрак, серый мрак, бесконечный, беспредельный серый мрак. Они же говорили, там никого ничего нет. Вот ничего получает, пожалуйста, бери. Вот они испытывают страшную монотонность. Ничего вокруг нет и никого нет. Они вот Ожидали уничтожения своего сознания, а вместо этого совершенно другой мир. Они привыкли яростно все отрицать. Некоторые считают тонкий мир галлюцинацией. И можно слышать, как они восклицают в глубочайшем отчаянии. Когда же все это кончится? Ну, когда все это кончится? В тонком мире. Непрестанно в нижний слоях несется такой вой, всхлипывание всевозможные, жуткие такие вот переживания, адские вопли. Вот от этого всего. От того, что они себе приготовили. Своим невежеством, своими страстями и так далее. Вот эти люди, оказавшиеся в центральном слое тонкого мира, не в нижних адских слоях, а вот центральных, действительно в жалком состоянии находятся. Они обычно недосягаемы для какой бы то ни было помощи. Помочь никто им не может. И страдают гораздо дольше, чем любой другой человек, попавший или в адскую область, или в верхний слой, в райскую. Кроме того, они почти не живут. В тонком мире, а в более высокий мир, на второе небо, то есть в сферу конкретной мысли ментального мира они не попадают туда, где учат каждого строить тела для будущего использования. Поэтому какое бы тело они ни формировали для своей будущей жизни, они делают это своеобразно своему окаменевшему мышлению. А в результате в будущее тело вносятся жесткие тенденции, например, такие, которые приводят человека к туберкулезом, раком и так далее. Иногда страдания, сопутствующие таким ослабленным телам, поворачивают мысли, одушевляющих их сущности к Богу. И тогда их эволюция может продолжаться. Но вот в материализованном уме человека. Скрыта величайшая опасность потерять контакт с собственным духом за свои бессмертные триады. Поэтому великие учителя, старшие братья человечества, серьезно озабочены судьбой, особенно западного мира. Если бы не их специальное благотворное действие в его защиту, то у нас бы давно постиг такой катаклизм. Вот в конце за три года до конца XIX века уже планировалось уничтожение Земли и человечества силами космоса. То есть ликвидировать этот гнойник надо было тогда еще, в 1897 году. Но представители других планет сказали, давайте еще попробуем, потерпим их. Следующее уничтожение намечалось на 1977 год, но, в конце концов, сейчас вот катастроф нам не избежать все-таки. И вот когда пребывание в чистилище закончено, очищенный человек поднимается в сферу первого неба, то есть верхнюю часть тонкого мира, он находится в трех высших слоях тонкого мира где результат его страданий теперь включается в атом семя тонкого тела, наделяя его верным чувством, которое в будущем влечет в добро и отвращает его от зла. Здесь панорама прошлого вновь прокручивается в обратном направлении, но на сеть раз основой чувства являются добрые дела в нашей жизни. Если в нижних слоях тонкого мира прокручивание сопровождалось, Наказание за каждое безобразие, то есть все плохие, так сказать, отрицательные свойства и дела, которые человек совершал, значит, там особенно выделялись, и он за них расплачивался. То теперь в верхней части тонкого мира, там наоборот, просматривается снова панорама жизни, но теперь добрые дела. Вот там он испытывает радость при оказании помощи, Вдобавок он чувствует благодарность от того человека, который ему эту благодарность посылает. Когда мы видим сцены, где другие нам помогают, мы тоже чувствуем благодарность, какую испытывали тогда своему благодетелю. И так понятно, как важна благодарность за любые оказанные нам услуги, ибо она способствует росту нашей души. Наше счастье в высших мирах зависит от радости, которую мы давали другим, от того, как мы оценивали то, что другие делали для нас. И всегда надо помнить, что способности давать нужно ожидать вовсе не от богатых людей. Не разборчивая дача кому-либо что-либо, скажем, ну, кому-то дал денег, может оказаться даже злом. Хорошо давать деньги на, на такую цель, которую мы сами разделяем. Однако служение силам света в тысячи раз выше стоит. А силы света чем занимается? Они заботятся о том, как бы человечество поставить на путь истины, на путь света. Добрый взгляд, проявление доверия сочувственная, любвеобильная помощь, вот что могут делать все, независимо от того, насколько они богаты или не богаты. Более того, нужно особенно стараться помогать нуждающимся физически, материально, морально, ментально. Но ни в коем случае не вынуждать человека зависеть от нас или от других. Одним словом, Высшие сферы тонкого мира – это место радости, такой радости, которая не оврачена ни единой капли горечи. Горечь осталась вся внизу, в трех нижних слоях тонкого мира. Там наш дух, вне влияния материальных и зимних условий, усваивал все доброе, что было в прошедшей жизни, переживая его как бы заново. И вот здесь все благородные предприятия, к которым стремился человек, осуществляются в полной мере. Это место отдыха. И чем тяжелее была жизнь, тем острее наслаждение отдыха. Болезни, печали, страдания здесь совершенно неизвестны. Это так называемая страна вечного лета. И в ней там мыслями разных, так сказать, верующих, Разных церквей и сект. Там они себе рай строят. Всякие там богодельни, храмы. Вот, например, церковные христиане там себе Новый Иерусалим построили. И они туда попадают после смерти. У этих мусульман там райские кущи. Здесь кто-то мечтал о творце, о мягкой периметре но ну, никак не получил, там пожалуйста. В верхних слоях его там почистили, как следует, помыли, потому что на не извято там в грязном виде, да? А верхние слои там пожалуйста. Красивые дома, цветы и так далее. Совершенно неописуемые оттенки всевозможные, поскольку тонкий мир это мир цвета. Там столько разных цветов, каких у нас здесь никогда нигде не найдешь являются делом тех, кто к ним стремился. Там каждый строит все, что хочет, своей собственной мыслью из тонкой материи. Тем не менее, для любого обитателя там все эти вещи так же реальны ощутимы, как здесь вот для нас вот эти вещи. Все вот в верхних слоях получают удовлетворение. Все. Особенно тех, которых здесь жизнь лишила этого твоих здесь. И вот там один класс людей ведет особенно прекрасную жизнь. Это дети. Если бы могли их видеть, то быстро перестали бы печалиться. Если ребенок умирает до рождения, у него тонкого тела желаний, которое у него начинает формироваться только на 14 году жизни, он не поднимается выше, вот... «Первого неба», то есть верхний слой тонкого мира, ибо он не ответственен за свои действия, как нерожденное дитя не ответственен за боль, причиняемую матери своими движениями и поворотами в ее утробе, поэтому ребенок в чистилище не попадает, что не оживлено, не может умереть, поэтому тело желаний, тонкое тело ребенка вместе с его умом сохраняется до нового рождения». Такие дети очень часто помнят свою предыдущую жизнь. Для таких детей верхняя часть тонкого мира – это место ожидания, где они находятся от 1 до 20 лет, пока не представляется возможность для нового рождения. Однако это больше, чем просто место ожидания, потому что находясь здесь, они сильно прогрессируют. Когда умирает ребенок, его всегда встречает какой-нибудь родственник. Или же находятся такие люди, которые любили нянчиться с детьми вообще в земной жизни. И там они находят удовольствие в заботе о маленьком беспризорнике. Исключительная пластичность материи тонкого мира облегчает создание самых изысканных живых игрушек для детей. А их жизнь там, жизнь детей, сплошная и прекрасная игра. И тем не менее их обучение там тоже продолжается. Детей в тонком мире собирают в классы в соответствии с их темпераментом, но совершенно независимо от их возраста. В мире желаний легко давать наглядные уроки влияния добрых и злых страстей на поведение и счастье. Такие уроки неизгладимо отпечатываются на чувствительном эмоциональном теле желаний, в тонком теле ребенка остаются в нем после следующего рождения. Так что многие благородные люди обязаны своей благородной жизни тому, что они прошли это обучение в тонком мире. По части, если рождается слабый дух, сострадающие невидимые руководители, которые занимаются вопросами нашей эволюции, заставляют рождается слабый дух, умереть его рано, физически умереть, чтобы он мог получить это дополнительное обучение. И был готов к возможной тяжелой жизни в будущем. Так особенно бывает, когда на тонком теле остаются слабые отпечатки из-за того, что умирающего, когда он умирал в последний раз, отвлекали вой, слезы, рыдания родственников. Или он погиб где-то при несчастном случае или на поле боя. В этих обстоятельствах он не испытывает соответствующего интенсивного чувства в своем посмертном существовании. Поэтому если он рождается и рано умирает, то данные потери компенсируется. Часто обязанность заботиться о таком ребенке там, в тонком -то мире, выпадает на долю тех, кто был причиной той или иной аномалии у ребенка. Вот тот будет там с ним заниматься. Тем самым им дается возможность исправить свою вину и, естественно, лучше учиться. Или, возможно, они станут родителями того, кому причинили вред, и будут заботиться о нем в течение нескольких лет, в которых он будет жить, а потом в раннем возрасте умрет, скажем, и так далее. Тогда не имеет значения, сопровождается ли его смерть их историческими рыданиями, ибо в тонком теле ребенка не остается никаких актив. Так что вот это первое небо, то есть высшие слои тонкого мира, три слоя, высших три, является также местом продвижения для всех, кто занимается наукой, искусством, кто был альтуистом. Студент-философ имеет мгновенный доступ по всей библиотеке мира, Мало того, в тонкой мере громадной библиотеки есть такая литература, которая давно уже у нас здесь нет. Ее их или уничтожили. Художник беспрестанно наслаждается постоянно меняющимися сочетаниями цветов. Вскоре он узнает, что это его мысли смешивают и создают цвета по его воле. Его создание, его картины Сверкает, искрятся жизнью, недоступной для того, кто работает с тусклыми красками земли. Он рисует живыми, светящимися материалами. Легко осуществляет там свои замыслы. А это наполняет его душу радостью. Музыкант еще не знает места, где бы его искусство находило свое полное выражение. А физический мир, наш мир, это мир формы. А мир желания, где находится чистилище и первое небо, то есть высшие слои тонкого мира, является миром цвета. У нас мир формы, тонкий мир, мир цвета. А вот мир мысли, ментальный мир, где расположено второе и третье небо, является сферой звука и тона. Небесная музыка это факт. Это не какое-то образное выражение. Пифагор не фантазировал, когда говорил о музыке космических сфер, ибо каждая небесная сфера, каждая планета, каждое небесное тело имеет свой конкретный аккорд. И все вместе они издают небесную симфонию, о которой, в частности, упоминает немецкий поэт Гёте, а он был одним из посвященных, в прологе к Фаусту. Отголоски этой небесной музыки доносятся и до нас, даже в нашем физическом мире. Они, кстати, самое дорогое наше достояние. Хотя они очень-очень неуловимы, как блуждающие огоньки, и не могут с нами пребывать постоянно, как другие произведения искусства, например, там статуи, картины, книги. В физическом мире музыкальный тон умирает, стихает в следующий момент после своего рождения. Ну, туда вот и по струне. Да? Вот слышишь, потом раз, она исчезает. То есть любой здесь звук, что? Ты его родил, и он исчезает. Надо его все время держать. Высший от тонкого мира, то есть это первое небо, эти отголоски, конечно, куда более прекрасные, долговечные. Поэтому музыкант слышит. Там более дивные звуки, чем когда-либо он слышал здесь, в земной жизни. Потому что ментальный мир, он еще выше, мир звука. И верхние слои тонкого мира, то есть первое небо, ближе к ментальному миру. Переживание поэта – сродни переживанию музыканта, ибо поэзия – это выражение самых сокровенных чувств души в словах, подбираемых в соответствии с теми же законами гармонии и ритма, который управляет излияниями духа в музыке. Вдобавок, поэт находит чудесное вдохновение в картинах и красках, являющиеся основными характеристиками тонкого мира. и Из них он черпает материал для использования после своего воплощения – а новичным образом и писатели собирают здесь материалы, нарабатывают соответствующие способности писательские у себя. Филантроп разрабатывает здесь альтуристические планы духовного подъема человека. То есть планирует, как он будет помогать здесь, придя сюда, в этот мир, другим людям. Если он терпит неудачу здесь, в этой жизни, в физической жизни, то видит ее причину там, почему потерпел неудачу. И учится там преодолевать препятствия, избегать ошибок, которые сделали его план неосуществимым, когда он жил здесь. Со временем наступает момент, когда результат боли и страданий, присущих Чистилищу, то есть адскому району тонкого мира, вместе с радостью от добрых дел в прошедшей жизни, встраиваются, вот все это встраивается, в атом семя тонкого тела. Вот этот процесс называется процессом нарастания. Нарастание зерна жизни. Он и дальше будет продолжаться. В наступает момент, когда вот это все встроилось, вместе они составляют то, что мы называем совестью. То есть вот ту побудительную силу, которая держит людей от зла. А зло – это источник боли и страданий. И наставляет человека на добро, как на источник счастья и радости. И вот в этот момент, итог подведен, человек оставляет свое тонкое тело. То есть он второй раз умирает. Точно так, как раньше он оставил свое физическое эфирное тело. Он берет с собой только силы атома семени, тонкого тела, которым потом придется формировать ядра будущих тонких тел его. И таким образом энергии атома семени удаляются. Для материалиста силы и материя неразделимы. А вот эзотерик видит это иначе, конечно. Для него они являются не двумя совершенно разными отдельными понятиями, но двумя полюсами единого духа. То есть материя – это кристаллизованный Дух, а Дух – это не материя. Дух, то есть утонченная материя. Пребывание в тонком мире закончилось. Сначала человек был жив, прошел, так сказать, этап в Камалоке, потом первое небо прошел. Теперь речь пойдет о втором неделе. он же еще обречен, одет в ментальную оболочку ума и содержит три атома семени, то есть квинтэссенции трех сброшенных проводников, содержит, то есть атом семя плотного тела, эфирного тела и тонкого тела. Когда человек умирает, теряет свое физическое и эфирное тело, именно то же самое происходит, что и во время сна. У тонкого тела, как объяснялось, нет органов, которые можно использовать. И теперь оно трансформируется из овала в фигуру, напоминающую покинутое наше физическое тело. Легко понять, что Должен иметь место интервал в бессознательном состоянии, напоминающий сон, после которого человек пробуждается в тонком мире. Нередко, однако, бывает, что такие люди долго не знают, что с ними произошло. Многие люди не понимают, что во время смерти с ними происходит. Они даже не знают, что они умерли. Они могут двигаться, думать. Иногда даже очень трудно заставить, поверить их в то, что они действительно физически мертвы. Они создают, конечно, что-то изменилось, но не в состоянии понять, что именно. Иначе, однако, обстоит дело, когда происходит переход с первого неба, то есть из высших слоев тонкого мира, на второе небо, то есть в ментальный мир, в сферу конкретной мысли. Или формальные мысли. Когда человек покидает свое тонкое тело, тело желаний, он в полном сознании находится. Он вступает в великую тишину. Кажется, что все исчезло. Кажется, что он не способен мыслить. Он ничего не может. Он единственное, что знает, что он есть. Он испытывает такое чувство, будто пребывает в великой вечности и находится в абсолютном одиночестве, но при этом ничего не боится. Его душа наполнена таким невыразимым, чудесным внутренним миром, который превыше понимания любого ума. В оккультной науке Востока вот это состояние называется великим безмолвием. Затем наступает пробуждение. Дух, то есть человек, находится теперь в другом мире, где он на пороге дома. Он вступил во второе небо. При первом же пробуждении человек слышит звуки, то есть звуки космических сфер. В земной плотской жизни мы так погружены в мелкие шумы, и голубые звуки своего ограниченного окружения, что они способны слышать музыку движущейся космических сфер. А вот ученому-оккультисту Востока такая музыка слышна, когда он погружает себя в определенное состояние. Он знает, что 12 знаков зодиака и семь планет Солнечной системы образуют деку и струны, семиструнные лиры Аполлона. Он знает, если бы хоть один диссонанс нарушил небесную гармонию, обеспечиваемую этим великим инструментом, то это привело бы мгновенно к гибели всех материальных миров, разрушения миров нашей звездно-планетарной системы, нашей Солнечной системы. Мощь ритмической вибрации хорошо известна всем, кто хоть немного о ней размышлял. Например, всем известно, что солдатам не разрешают идти в ногу, скажем, по мосту, да? иначе этническая постель может разрушить самую крепкую конструкцию. Библейская история о том, как народ трубил трубами, обходя стены Ерихона, на взгляд оккультиста, вот такая история совсем не бессмысленна, не фантазия. Иногда происходило подобное. И тогда никто уже высокомерно не улыбался с глупым недоверием. Даже в наше время одна группа музыкантов репетировала как-то в одном саду в очень прочной стены старого замка. И в определенном месте этой самой мелодии, которую играл этот оркестр, прозвучал долгий пронзительный звук. Когда эта нота звучала, то стена замка внезапно рухнула. Мощная стена замка. Музыканты, оказывается, взяли ключевую ноту, созвучную с резонансной нотой стены. А звук был довольно длительный, и это разрушило стену. Так что если знать, допустим, резонансная. Ноту вот этой, этого помещения, его можно разрушить Достаточно взять здесь, так сказать, вот этот звук Но его надо довольно длительное время держать И все тут рухнет Когда говорят, что второе небо это мир звука То не следует думать, что в нем нет света Многие знают, что существует сокровенная связь между цветом и звуком когда издается определенная нота, то определенно появляется одновременно появляется соответствующий цвет. Тоже и там, в нижних сферах ментального мира, называют его небесный мир. Там присутствует цвет и звук, но при том звук является создателем цвета. Поэтому говорят, что вот сфера конкретной мысли ментального мира это в основном мир звука, Именно звук, то есть слово ментального мира, выстраивает все формы в нашем физическом мире. А в эзотерике сказано, вначале было слово, и слово было у Бога. Помните, да? Божественное слово – это план божественного творения. Поэтому слово ментального мира, и здесь появляется определенные вещи. Понятно, да? Слово там, и появилась земля. И все, что на ней. То есть, слово в ментальном мире – это план строения. Как у архитектора. Земной музыкант слышит разные слова, свойственно различным явлениям природы. Например, ветер в лесу, разбивающиеся. Обед а прибой, грохот океана, разнообразные звуки, вод, водопадов. Совокупность вот этих звуковых тонов составляет целое, которое является ключевой нотой нашей земли. Это ее как бы тон, то есть ее аккорд. Как геометрические фигуры образуются на песке, насыпанном на стеклянную тарелку, если по ней сбоку. Проводить скрипичным смычком, прибру тарелки, если проводить, то песок, который насыпан на тарелке, принимает геометрическую фигуру, форму. Можете поэкспериментировать. Так и формы, которые мы видим вокруг, все вокруг формы, которые мы видим, являются кристаллизованными звуковыми фигурами архетипических сил сферы конкретной мысли ментального мира. Вот эти архетические силы воздействуют на архетипы ментального мира. Потом вот этот, этот план архитектурный опускается вниз, сначала в тонкий мир, потом физический, здесь появляются вещи. Действительность человека в ментальном мире, если он туда попадает, многосторонняя. Он совсем не ведет там пассивное, сонное или иллюзорное существование, как нам пророчат хитроумные, но невежественные церковные богословы. Мол, там мы в раю, с Господом вечно Буди, и хуарангельские там все время слушать буди, и мы больше ничего не будем. То есть вот этот бред, который несут эти ребята в рясах, это все далеко не так. Пребывание в сфере конкретной мысли ментального мира – это период величайшей, важнейшей деятельности по подготовке к будущей жизни нашей. Точно так, как вот наш ночной сон сегодня, ночью сейчас спали, является активной подготовкой к работе очередного дня. Понятно, да? Вот точно так, такая картина. То есть там квинтэссенция трех тел – Три тела прошли мы, да? Внизу остались три тела, помните, да? Физическое, эфирное, тонкое, да? Мы в ментальном мире сейчас. Вот квинтэссенция этих трех тел, которые мы оставили, мы оттуда ее забрали, квинтэссенцию, и оказались с, с ними в ментальном мире. Вот это все встраивается там в наш трилядиный дух. Тот объем, Тело желаний, которые человек наработал в течение жизни, очищая свои желания, эмоции, встраивается в человеческий дух. Не путайте. Триединный, человеческий, жизненный, божественный. В триединный дух входит человеческий дух, жизненный дух и божественный дух. Это называется триединый дух. Теперь что же входит? конкретно, по, сказать, по деталям. Тот объем тела желаний, который человек наработал в течение жизни, очищая свои эмоции, желания, вливается в человеческий дух, обеспечивая тем самым более лучше по качеству ум в будущем воплощении. А вот тот объем жизненного эфирного тела, который жизненный дух на работу трансформировал, одухотворял, и тем самым спасал от разложения, как себя, как эфирное тело, так и физическое тело, соединяется с жизненным духом, чтобы обеспечить лучшее эфирное тело и темперамент следующих воплощений. А вот тот объем плотно физического тела, который божественный дух спасал, ну, то есть физическое тело здесь надо все время спасать, да? Он идешь, как бы там камень не упал на голову, или метеорит, скажем, или кто-нибудь из-за ула там не травм. или вирусом к ним не заразился. Кто нас спасает? Божественный дух, Говорят ангел там, не ангел, а Божественный дух занимается этим вопросом. Вот сейчас схем тут нет, а в следующий раз надо вам будет показать эти вещи. Так вот, тот объем плотно физического тела который Божественный Дух спасал правильным действием, встраивается в него и обеспечивает лучшее физическое окружение и благоприятные возможности в будущем физическом воплощении. То есть, видите, все, что человек делал в этой жизни, весь этот опыт, что? Забирается в ментальный мир, в нижнюю сферу, в сферу конкретной мысли, и там уже будет что? Встраиваться в триединный Дух. А три единый дух состоит из человеческого духа, жизненного духа и божественного духа. Такое одухотворение нашего проводника достигается культивированием наблюдательности, развлечения, памяти, преданности высоким идеалам, молитвы, концентрации, настойчивостью, правильным использованием нашей жизненной силы. Одним словом, второе небо является истинным домом человека-мыслителя, но мыслителя пока что формального. То есть мыслящего разными конкретными мыслеформами, оперирующего с этим, имеющими дело с различными мыслеформами. И вот здесь, вот в нижней части ментального мира, человек обитает столетиями, усваивая плоды последней земной жизни, подготавливая земные условия, которые лучше всего способствуют его следующему шагу вперед. То есть, находясь здесь, находясь здесь, вот, в нижней части ментального мира, он планирует те земные условия, которые он потом окажется. Мало того, что он себя планирует, он еще условия планирует. Он может поменять здесь где-то какую-то, так сказать, обстановку физическую, в которую он потом придет. Звук или тон, который он освещает вот эту сферу, явлен в нем в виде цвета. И он, звук, есть его инструмент. Именно вот эта гармоничная звуковая вибрация, как эликсир жизни, встраивает в триедийный дух квинтэссенцию триединого тела, от которого зависит его рост. Так что жизнь на втором небе, то есть в сфере конкретной мысли ментального мира, чрезвычайно активна и разнообразна. Ну на этом мы закончим.